Спасибо большое, Владимир Анатольевич, дорогие друзья. Мы собрались в одном из самых красивых мест Петербурга для того, чтобы присутствовать на предании этой площади, этому детству имени Петра Великого. С именем этого человека связано очень много, много мест в городе. И понятно, ведь он его задумал, он его начал строить, поставил на ноги, он сделал его великим. В Петербурге появились сразу не только правительственные издания и дворцы, здесь почти в одночасье, как в сказке возникли величественные храмы, заводы, фабрики, партификационные сооружения, больницы, университеты и театры. Причем сделано это было с имперским блеском и с размахом. Это было достойно города, который претендовал на мировое значение. С именем Петра Великого связано очень многое в нашей стране. Уверен, что люди часто не будут он находимся практически в поймане который очень любил этот Это одно из любимых мест у него в Петербурге. Здесь рядом совсем рядом находится любимый им летница. Люди многократно будут еще возвращаться к гению Петра I, будут думать о том, что сгибал его в его деятельности, будут анализировать результаты его труда и служение России. Уверен, что здесь всегда будет новый день. Те, кто любит Петра Великого, те, кто отдает дань всему тому, что он сделал для нашей Родины, и те, кто любит Петербург. Поздравляю вас!